Всем привет, вы на канале Декатлон ТВ, и сегодня мы с вами будем обсуждать еще одну животрепещущую тему. В этот раз мы будем разговаривать с девушками. Дорогие девушки, как часто вы задавались вопросом о том, что же подарить вашему мужчине, либо папе, либо брату, либо просто другу, на какой-то праздник? В особенности, если он занимается спортом. Специально для вас мы подготовили подборку с лучшими идеями спортивных подарков. Итак, поехали! Первый подарок это... Господи! Это очень удобный набор, который можно собирать, разбирать, который можно закреплять. И ваш мужчина, если он занимается бодибилдингом или просто любит держать себя в форме, Будет очень рад такому подарку, потому что для того, чтобы потренироваться с этими гантелями, ему не нужно идти в тренажерный зал. Он спокойно может сделать это дома, и я уверена, что он будет очень рад. Подарок номер два. Он подойдет для тех, кто любит походы. Вот, это такая наша палатка, которая Fresh and Black называется. Она очень легко устанавливается, ее спокойно можно взять с собой на любой кемпинг. И действительно, если ваш мужчина увлекается дикой природой и, в принципе, все при, времяпрепровождением на открытом воздухе, то ему этот подарок будет очень приятен. Муа. Итак, подарок номер три. Он подойдет для любителей побегать и для более профессиональных бегунов. Он включает в себя секундомер, таймер, Будильник, также он оснащен специальной штукой, которая позволяет вам видеть, что происходит на экране даже во время очень солнечной погоды. В нем также есть календарь, в нем есть штука, которая помогает отслеживать, сколько километров вы пробежали, а также эти часы можно использовать при плавании. Итак, наш следующий подарок это дартс. Дартс, который безопасный, его можно спокойно установить дома играть в него на вечеринках, либо просто когда вам... И это будет отличным подарком, на самом деле, для любого мужчины, который любит в течение дня отвлечься от работы, там немножко подвигаться, чем-то позаниматься, в общем-то, освободить свои мысли от серьезных рабочих решений. Нашим следующим подарком мы переходим на дикую сторону. Например, если ваш мужчина любит поохотиться, то ему придется очень кстати вот такая курточка Она такого зеленого цвета, который поможет ему смешаться с окружающей средой и не быть замеченным дичью И тут есть карманчики специальные, например, для патронов, либо для какой-то другой штуки Если он занимается рыбалкой, то сюда он может положить всякие мелочи для рыбалки а сейчас я предлагаю перейти в магазин, чтобы показать вам еще больше подарков. Ну, еще один вариант подарка – это подарить ему вот такой крутой большой теннисный стол, если у вас, конечно же, есть место, куда поставить, если, конечно же, человек, которому вы его дарите, любит играть настольный теннис. Если мужчина, которому вы подбираете подарок, является большим фанатом рыбалки, то обязательно присмотритесь вот к такому креслу. Оно комфортное, оно теплое, и оно выдерживает до 110 кг и сделает любой процесс ловли рыбы – самый комфортно. Также еще одна крутая идея для подарка мужчине может стать вот такая домашняя груша. Ее можно установить в любой квартире, в любом пространстве. Она будет классно вписываться в любой интерьер. Также мужчина сможет постоянно держать себя в форме, также иногда выпускать пар. Ну и все, на этом наша подборка закончилась. Очень надеюсь, что она показалась вам полезным. Если да, ставьте лайки, также пишите в комментариях, если вы использовали какую-либо из наших идей, подарили своему мужчине какой-нибудь товаров для спорта. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и всего вам хорошего, спортивных побед!